Как в моем банке, да? Да, вот раз. Теплая вода берете. Все? Все да, много ума не надо, вот тонкие банки тоже, да, вот, вот эти можете залезть до конца. С да? Но я мыло добавляю обычно, ну гель там для души, например. Да, сильно. Все вот таким образом больше. Террально прошух можно добавить. Можно тайт добавить, да? Тайт, да. Добавьте тайт.